Здорово, ребята, на связи Димон, трешечку через Яндекс Деньги я залил, как обыграть казино, многих вопрос этот интересует, много изучал я стратегии, алгоритмов, всяких схем в телеграмах, но в принципе ни к чему такому особо я не пришел, да, кроме того, что вы знаете, что кто знает, кто нет, что первые 5 минут аппаратик дает вам максимально выиграть, да, чтобы вы ощутили что реально вулканчик Хороший, да, и приносит деньги Мы сегодня это проверим, да Так ли это является на самом деле Вот косарик сразу же залетает И уже настроение, конечно же, получше Да, в принципе Я вам... Есть всякие переменные Ставочки, да, есть переменные Ну, когда вы ставите Одну ставочку 36, вторую 45 Третью, там 90, четвертую 70 Вот, есть такие вот переменные Да, мне подходит Вот, в принципе слотик с названием удача, да, лаки, леди шарм и в основном фартик, да, это то, что от вас не зависит. Фарт, если он преследует вас, то будет классно, ребят. Поэтому ну, можете пробовать спокойно, гарантирую, что э, вот вулканчик отличный э, пример тому, чтобы начать э, зарабатывать, да. Можете попробовать ваши или не ваши. То есть, вот э, так нормально, ловим бонуску, да, отлично Нужно пробовать, да, пока не попробуешь, не узнаешь Поэтому, ребята, вот так вот Так, ну давай, давай, леди, давай Удачная леди, отлично, 500 рублей Ну, леди, я надеюсь, ты на этом не остановишься Поехали дальше Подписывайтесь, подписывайтесь ребята, кстати, на канал Ставьте лайки И Не забывайте комментировать также Вот так, ну летим дальше, летим, пока ничего не происходит, да, вот что-то подлетает. Так, ну пока нам этого маловато, я думаю. Еще 216 рублей, да, летим дальше. Отлично, еще залетает, да, 216, но этого пока маловато. Так, летим дальше. Три короля, 120 рублей. Ну, мелочуха пока что. Так, ну, на этой мелочи мы уже, кстати, полторушечку добили. Почти. Поэтому... Серьезно, серьезно, 300 рублей. Так. Две Неплохо, да? Неплохо. Неплохо, да, для первого бонуса в нашей игре, да, ребята? Как обыграть казино. Пять уже на балике есть. Мы увеличиваем нашу ставочку. Конечно же, сто процентов. Так, и будем надеяться снова на бонус, но уже более благоприятный. Косарик, Отлично. Редко, кстати, играю в этот слотик, ребята. Сегодня вот проверим как раз, насколько он хорошо приносит. Ну, в основном в удачный охотник играю, да. Есть вот удачная леди еще. Удачный мужик, удачная женщина. Так. 180. Вот, поэтому, ребята, я же говорю, смотрите Я как бы сам зарабатываю, да, и сам знаю, что это такое Вот, поэтому и говорю А то, что я не знаю, то я это и не говорю, в принципе Так Ну, пока шестерочка есть В два раза увеличили Давай, давай, удачная леди Приноси удачу Поскорее, поскорее приноси Так, ну и ребята, идем вниз Просто космическими шагами Но ставочку я не буду Уменьшать, потому что Будет бонус и там залетит Изрядно, вот Пятерочка уже было 6 у нас. 170 рублей. Да, ребята, пока получается очень плохо. 400. Удачная леди пока не приносит удачу. Идем просто в минус конкретный. Ой, чувствую, скоро ставочку надо будет меньше делать. Так, ну где же бонус, ребята? Где же бонус? Когда мы поймаем уже бонус? Ой-ой-ой, 6500, отлично! Так, ну, на тоненьком пока играем. Ну, когда же будет бонус? Слабовато дает сегодня леди, да? Ну, надеюсь... Ой-ой-ой, двушечка отлично подлетает. Супер. Ну, я надеюсь сегодня вот... Десяточку мы сделаем. Так. Еще 500. Ну, уже вот видим уже прогресс пошел по 500 рублей, уже девяточку добили даже, отлично, так, и может давайте увеличим, да, вдруг бонус сейчас залетит, а мы здесь тут как тут, на 180 рублях, 1200, еще 900, супер, уже десяточка есть, ребята, но давайте дождемся уже бонуса, Если он будет вообще сегодня, да. Ну вот, и в принципе проверили мы, да. Так, да, как обыграть казино. Проверили, да, все работает. Ну как бы мне достаточно 10 тысяч, я человек не жадный, да. И вот в принципе я думаю, дождались мы бонуса. А, нет, ребята, перепутал я. Нашу леди удачную Ой-ой-ой-ой-ой, я не заметил Я не смотрю вообще на балик А мы только что 15 тысяч подняли То есть с вами разговаривая не смотрю на балик вообще Не люблю это дело Смотреть, что там, да как Что выиграю, то выиграю Да, в принципе, на удачу Так, ну давайте заканчивать Наверное, ребята Видим, бонусов сегодня явно не будет но на Балике 24 500 есть. Классный день сегодня. Классный. Сегодня солнышко. Хорошая погода. Пойду погуляю, ребята. Всем удачи. Играйте, побеждайте. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.